Всем привет дорогие друзья! Сегодня решил с вами поделиться как выполнять задание в аирдропе на бирже Eobit по депозиту, трейду, свопу и DICE. Делаю депозиты я из биржи Binance в троне, комиссия 1 трон. На самом последнем задании покупаю лайткоин и перевожу его обратно на Binance. Чтобы завтра совершить обратный обмен лайткоина на трон на Binance и перевести его сюда выполнить задание и так вот каждый день занимает это минут 5 максимум 10 сейчас вы в этом убедитесь идем в dice выбираем трон это моя история игры я уже играл я вам хочу показать как Поставить минималку. Вот здесь в истории. Смотрите минимальные суммы. Выставляете ее тут. Перебор. Вот так хотя бы. И играете 10 игр. Если есть убытки, ну я их обычно вот так вот компенсирую. То есть. суммы небольшие. Все. Мне этого достаточно. Чтобы проверить количество игр, то есть посчитать, ставим галочку и выбираем трон. Здесь подсчет. 10 игр есть. Все, задание засчитано будет. Теперь идем в дефи. Нам необходимо с вами продать трон. То есть выполнить своп в дефи. Выбираем всю сумму. Ну, вот, по крайней мере, я так делаю. Все, обмен совершен. Дальше идем. Биткоин. Лайткоин. И покупаем его. Все, готово. Идем обратно в Airdrop. Нажимаем выполнить. Проверить, получить. И так со всеми подтверждаем выполнение. Обратите внимание, видео идет две, ну, три минуты. А я уже все сделал. Только подтвердить выполнение задания осталось. И вот последнее. Все готово около двух минут занимает выполнение задание tron из биржи binance переводится ну, я думаю минут за пять уже все будет здесь на балансе и теперь лайткоин который у меня на балансе я его ввожу на binance завтра на binance обмениваю обратно лайткоин на trx перевожу сюда повторяю задание и снова отправляю лайткоин на Binance. Итак, каждый день начисления идут. Сами посмотрите. Задания проверяются на седьмой день. То есть на 8 уже пойдут начисления. Если хотите, выполняйте 10 сообщений в чате. Вот я сейчас выложу видео на YouTube. Кстати, повысили. Вчера было 900 фастдолларс. Сегодня уже... 1400 за видео в ТикТок та же самая сумма ну, а вот это объяснять не стоит Twitter, Facebook, ВК размещаете пост, ссылку вставляете в ответ и нажимаете проверить и получить кстати по Facebook когда копируете ссылку из браузерной строки в общем размещаете пост нажимаете на дату время поста он у вас откроется на другой странице. Копируйте эту ссылку. Вставляйте в ответы. И не забудьте убрать в самом начале 3W и точка. То есть у вас этого не должно быть. После вот этого HTTP начинается facebook.com. И тогда задание принимается. Я об этом информацию выложил в телеграм-канале. Там у меня есть скрин. Можете посмотреть как выглядит ссылка без 3W. Мой QR-код, кто еще не зарегистрирован, сканируйте, если на мобильных устройствах. А реферальную ссылку я оставлю в описании под видео. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы, не получать... чтобы получать оповещение при выходе моих новых видео. Всем пока!